Всем привет, я сетевик, и вы правы, в сетевом бизнесе не зарабатывает никто, вообще никто не зарабатывает в сетевом бизнесе, ни я, ни кто-либо другой, ни вчера, ни сегодня, ни завтра, друзья, вы правы, Работать деньги можно только на наемной работе, копить на пенсию, зарабатывать деньги, иметь соцпакет. 28 дней отпуска, больничный лист и прочие гарантии. А также можно делать еще и традиционный бизнес. Там все гладко, нет проблем ни с налоговой, ни с конкурентами, ни с законными, ни с чем-либо другим еще. А сетевой бизнес – это все фигня.